Дорогие нижневартовцы, от Дома города примите самые искренние поздравления с Новым годом. И неважно, что мы оставляем в уходящем году, в любые времена есть поводы, что проводить его с благодарностью. Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее. Удивительные и волшебные новогодние дни объединяют всех нас. Новый год – это время, когда случаются настоящие чудеса. Мы уже не дети, но мы искренне верим что в нашей жизни есть место волшебству. А мир становится волшебным, когда рядом есть любимые, самые близкие и дорогие люди, когда рядом твоя семья, та, в которой ты родился, и та, которую создал. В новогоднюю ночь все желания имеют особую силу. Желайте и загадывайте. И пусть в Новом году сбудутся все ваши заветные мечты. Дорогие друзья, вместе с вами мы желаем Нижневартовскую процветания и дальнейшего развития. Чтобы наступающий Новый год подарил вам счастье, принес достаток, здоровья и благополучия в каждую семью. С, с Новым, Новым годом!